Всем привет, я Джессика, и блин, я же так долго живу в своей комнате, что я захотела ремонт, поэтому смотрите, что я буду делать и как выглядит же окончательный результат. One, two, смотрим обои Брату вот такие нравятся вот такие. Зеленый я нашла. Охо, это Парис. Офигеть. Офигеть, это, это. Я, конечно, я не могу это читать. Офигеть, я это хочу. Я убьм. Сейчас хочу посмотреть ковры, ни в комнату. Блин, так мягко, нет, не мягко, вот этот, капец, он мягкий. Пришли мы в другой магазин. книги да очень классно но денис слишком ляписто будет да это будет уже ляписто да тоже вот это вот сейчас мои обои вот эти вот Начинаем Как выглядит сейчас моя комната? Может, у мне страшно? Офигеть И очень сильно здесь теперь воняет Очень Это. It... <laughs> не знаю, что сказать. У меня одна кровать осталась. О, блин, вся край сейчас пойдет на мой, мой подъемку. Да. Да, это. Капец. Капец, капец, капец. Мне страшно здесь находиться. <музык> Тем временем, как у меня ремонт в комнате, я живу в комнате брата, но сплю я в зале на диване, и ремонт начинается! Вот обои же поклеены на вот эту стену, обои же поклеены на вот эту стену, и на вот эту вот. Вот так они выглядят, как будто золотые линии здесь, вот. И мне очень нравится. Сейчас. Вот здесь, как вы видите, еще стена, а здесь уже обои вот досудов. Ну все, комната сделана. Смотрите, что получилось. Короче, маленький рум-тур по моей комнате. Итак, вы это видите это мой шефонер. И давайте сразу начну к делу. Вот здесь открывается дверка. Здесь мой план, мой школьный план, все такое. И вот здесь, короче, полочки. Я их уже как-то заставила. Здесь надо мне еще купить, чтобы было поаккуратнее, потому что, посмотрите, как неудобно когда вот это вот все так лежит а здесь мне тоже надо поменять ну короче я еще все поменяю так дальше вот здесь вот эм, привет здесь у меня подушки будут теперь лежать э, куртка и там я еще много чего не положила так, ну угадайте, как вот эта вот дверь сейчас будет открываться. Подумайте, подумайте. Три, два, один. Вот так вот. Здесь у меня еще очень пусто, потому что я еще не все сюда принесла. У меня очень много еще вещей убрато в комнате. И вот здесь все мне еще надо поменять, то есть не поменять, а заставить. Ну вот здесь я чуть-чуть начала, это все пустой, вот это вот там чуть-чуть одежды, короче, не важно. И вот смотрите, если шкафчик здесь открывать, здесь у меня зеркало, и часто может вот так вот стукаться, если не открыть чуть-чуть подальше мое зеркало. И теперь можно нормально открывать. Ну и как вы видите, здесь у меня тоже ничего нету то пару таких вот картиночек, которые мне понадобятся. Вот так вот. Привет. Еще удобно то, что у меня вот здесь будет, ну лежит уже все, что мне надо, чтобы подготовиться. И Я могу здесь брать и туда смотреться зеркало и что сделать. Смотрите, как выглядит уютно э, мой диван. С подушками, еще вот с таким вот пледиком. И с моей книжкой. Вот так вот это выглядит. Э, здесь у меня еще вот сзади есть кое-что. Тоже круто. И подушки мне тоже очень нравятся. Мягкие. Ну, короче, э, сильно много ничего не расскажешь про диван. Э, ну, как он раскладывается, вы еще увидите или увидели, не знаю. Здесь у меня пару вещей, там гантели, гонка, ну это сейчас пока что не важно. И вот и мой стол а Здесь на столе Ничего не лежит и я реально поставила вот это Потому что а, у меня стол был бы пустой И это не красиво Поэтому но Потому что у меня все вещи Вот здесь Вот, вот так вот. И наконец-то У меня шкафчики есть Под столом Потому что до того, когда у меня была комната У меня стол был он, вот здесь вот была э, полка ну, выдвигалась, которая. И она сломалась, когда мы приехали в эту квартиру. И поэтому я не могла ей пользоваться. И все мои вещи лежали просто на столе. Все стояло на столе. Это было вообще неудобно. Э, ну, в итоге, вот у меня есть здесь вот подвижная э, полочка. Вот здесь есть вот межная полочка. А здесь я еще не придумала, что сюда ложить, поэтому кое-что просто положила. Э, вот так вот. Еще классно то, что вот здесь вот можно тоже что-то положить. И так-то у меня ничего не лежит, пока так. И мой любимый синтезатор. Да, это мы... все. сейчас выключить здесь вот этот вот цвет и вот такая красота так еще здесь я включу тадам смотрите какой коврик мне мама купила он офигеть какой мягкий и блин он такой классный его можно вот сюда ставить то есть у шифонера вот здесь вот или его можно поставить сюда, у дивана. То есть, когда я сплю, оно будет вон там стоять, а когда сижу, то вот здесь вот. А потом мне вот там будет телевизор стоять, и все будет еще круче. Ну, на этом и ремонт закончился. И также и закончилось видео. Я вам снимала все с начала до конца, и я уже так давно мечтала о новой комнате. Вообще о новой комнате я мечтала где-то с 10 лет, наверное, или с 9. А именно о зеленой комнате, что все по стилю джунгли эм, или еще что-то, как. Оно у меня сейчас. Я мечтала где-то с 12 лет. Или тоже 11, не знаю. И, наконец-то, мне новая комната. Я очень счастлива и гуляю, или еще где-то я мечтаю просто быть в своей новой комнате. Поэтому я сразу скажу спасибо маме с папой за вот эту вот классную комнату, за которую я очень счастлива и я просто хочу каждое свое время именно здесь проводить в этой вот офигенно классной комнате ну так если еще что-то будет новые аксессуары или я буду что-то переделать я буду это снимать но для начала я закончу все равно еще когда-то должна прийти люстра да мне меня еще нет люстры Надеюсь, скоро у меня будет...